Плазмолифтинг является междисциплинарной процедурой и используется активно не только в дерматологии, но и в травматологии, пародонтологии, в гинекологии. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о плазмолифтинге. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Плазмолифтинг – это коммерческое название аутостимуляции регенеративных процессов кожных покров с использованием собственной аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Является одним из представителей инъекционных процедур современной терапевтической врачебной косметологии. Необходимо отличать плазмолифтинг от PRP. При плазмолифтинге используют неразделенная плазма, содержащая взвесь а, лейкоцитарной массы вместе с активированными тромбоцитами. Ключевое отличие метода PRP является выделение из цельной плазмы отдельного столбика активированных тромбоцитов. Ценным является именно выделение из цельной плазмы еще тромбоцитарного столбика. Любая косметологическая процедура имеет показания и противопоказания. Что касается противопоказаний при проведении плазмолифтинга. Учитывая, что мы используем ресурс собственной крови и не вводим ничего чужеродного, все противопоказания относительны. Противопоказания к проведению плазмолифтинга являются онкологические заболевания, декомпенсация соматических заболеваний анемия второй-третьей степени, беременность и лактация. Плазмолифтинг является междисциплинарной э, процедурой. Используется активно не только в дерматологии, но и в травматологии, пародонтологии, в гинекологии. Имеет очень широкий спектр показаний, если мы берем дерматологическую составляющую, здесь все воспалительные заболевания кожи, обострение акне, рубцы э, из любого происхождения, в качестве антиэйдж-терапии. Плазмолифтинг можно использовать и однократно для решения каких-то остро возникших ситуаций, но, как правило, эта процедура курсовая, требуется от 3 до 5 процедур с интервалом проведения 2-3 недели. Плазмолифтинг – это действительно высокотехнологичная процедура с, со стойким положительным результатом, результаты сохраняются надолго. Положительный эффект можно увидеть после первой процедуры. В альфа Центр здоровья работают специалисты, сертифицированные по проведению процедуры плазмолифтинга и метода PRP. Если вы хотите получить данную услугу качественно и безопасно, пожалуйста, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию к специалисту, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.